Первое число, отдыхаем, все скошено, прибираемся. подход вот мы сегодня никуда не идем из-за лехи потому что сказал пока говорить все не переколю никуда говорить все не пойду прогуляться по лесу думаю дойду до второго поля может может там связь есть связи вообще нигде нет связи так вот мы тут катаемся Потом было проще, собрались на болото, На болото собрались. Да, собрались на болото, Сейчас, наверное, да, поедем. Мы хотим набрать морожки. Морожки? Да. Немножко. Цигель, цигель. Вот, смотри, Леха свои бродни и наберет морошки. Вышли в лес, в лес, вышли в лес. С третьего дня. Сыроежки-то есть. Сыроежек-то много. Что там, черника? Я вообще ничего не вижу. Ни морожки, ни черники. Две ягодки! Две ягодки нашел! Главное начать! <смех> Морожка есть, но нужно ее собирать. Вот. Почти по баночки набрал. Я понимаю, надо баночку набрать, да? Ладно. Найду, так наберу. Ищем, ищем морожку. Ищем. Вы видите морожку? Она есть. Вон несколько. И надо собирать. Нету. Никого пока нету. Он потом придет, когда будет брусник. Морожку он. Походу, наверное, не ест. Да. Так а что он с нее, наверное? Опьянеет. Немножко осталось еще. Еще найду, доберу. Все, видишь, да? Вот. Надо найти только. Надо верить, ждать. Ходим, ходим, ходим по болоту. Ищем эту морожку. Добрал Наташке баночку морожки пусть попробует не съесть и да все, что было. там еще леха все со остальное добровы андрюха все Сегодня 1 августа 2022 года мы только что вышли с болота пособирали ножка морожки Вот сейчас вышли на связь позвонили домой сказали что все у нас хорошо первые два дня сплавлялись по неленьги поймали рыбки немножко я вчера тоже отличился целых две щучки поймал это, это первый раз за три за четыре года Ну не идет ко мне рыба так не идет ладно я за экологию. Так что вот. Андрюха там сидит, жалуется. Ну ладно. Всем добра, здоровья, всего хорошего. Ребята, ребята сходили за дровами, куда-то напилили, куда-то что-то нашли, говорят, куда-то сходили, опять лесник ходит, пожарник, ищут пожарные, ищут милицию. Что с дровами делать, даже не знаю теперь. Газпром.